Всем привет! С вами я Иван Фабро, я рад приветствовать вас на своем канале. Ну что же, пришло время э, нашей рубрики «Подарок для подписчиков». Этот подарок нам предоставила Матюшенко Валентина Степановна и фирма «Жалостоп». Жалостоп – это одежда для пчеловодов от профессионалов к профессионалам. Это изделие высокого качества.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 это не только защита вас, ваших друзей, ваших гостей на пасеке. Это еще и защита ваших маленьких помощников. Так, ну что же, друзья, зашли мы на наш канал. Находим наше видео «Розыгрыш подарков». Копируем адрес ссылки нашего видео. Переходим в рандомный комментарий на сервис «Tubers.ru» где вставляем нашу ссылку и будем сейчас определять победителя стартуем Эл, победитель нас определен сервисом это победитель под номером 31 николай овчарук палец вверх и куртка класс удачи ваня так оставил комментарий наш подписчик он есть нашим, моим подписчиком моего канала, так как указано сервисом. Ну и в принципе можно посмотреть комментарий но на, на YouTube-канале. Так, где наш комментарий? И наш комментарий, вот он. Ну что же, ответим Николаю. Поздравляю, вы выиграли подарок. Ну что же, Николай Овчарук наш победитель. С чем мы его и поздравляем. С тем. Ну что, друзья, вот мы закончили наш розыгрыш. И я хочу поздравить нашего победителя с выигрышем этого классного подарка куртки пчеловодческой. Я надеюсь, она принесет вам только удовольствие и вы по достоинству оцените все качества одежды для пчеловода от фирмы Жалосток. Прошу победителя связаться со мной по контактам, которые я оставлю в описании под видео. Там будут мои телефоны, моя почта или оставить комментарий со своими координатами для отправки этого подарка. Также хочу сказать всем спасибо за то, что вы приняли участие в этом розыгрыше, за то, что смотрите мои видео. Прошу не расстраиваться, так как подарок один, а зрителей много. Ну, предлагаю вам следить за новостями, за моими видео, так как в дальнейшем будет еще много интересных видео, возможно будет еще много розыгрышев с полезными подарками. Ну и... Ставьте лайки, делитесь видео, комментируйте, предлагайте, какие подарки можно еще разыгрывать среди подписчиков. Ну и следите за новостями. Все, всем спасибо. С вами был Иван фабро До новых встреч. Пока.